Погнали, просто погнали, как-то слабенько пацаны, фу, ну чего-то, чего-то, не надо, не, не надо, вау, вау, вау, это город, это пиксельный город, планета земля или что, смотри как умею, хоба умею это а как, умею это а как, могу умею, подождите пацаны, падаю, падаю на самом деле я не падаю, я так обдурил вас Мне вот этот чел напрягает Интересно, я вообще с ним драться собираюсь? Привет, чё как? Чё как оно? Чё как живется? Нормально? Ну, главное потихоньку подвигаться к целям Подожди, куда ты меня стреляешь? Я же с тобой разговариваю, а ты со мной вот так вот делаешь Ну разве можно так делать? Что у вас как-то темновато, что ли, грустненько, что ли Как-то это мне что-то не нравится ну не то чтобы не нравится, я просто я привык к светлым там комнатам, как-то темно. Кто-то меня. Серьезно, ты меня шпуляешь? И ты на что-то ведь надеешься, да? Знаешь, мне тебя жалко. Мне тебя жалко, вот, серьезно. Ты что-то пытаешься, что-то строишь, а в итоге ты умер. Да, печальная. Печальная истина. Я падаю опять. Опять падаю. Что ж такое? Гребаная гравитация. Вот не учил физику, теперь постоянно падаю. И так постоянно. Поэтому учите физику, чтобы не падать, как я. Он еще ближе стал. Смотри. Я с ним по-любому буду драться. Это я тебе говорю. Опа. Секретка. Секретка. Чем вы тут занимаетесь, а? это... это... это... Вы пришли ко мне домой. Вы чего? Вы чего так делаете? Не делаете так? То ты такой пришел ко мне домой ёпта пришли ко мне домой пацаны что за хрень я вообще как бы жил себе в домике нет пришел а я сломал я понял и ты встал понятно понятно все что пацаны пацаны а что вы так жарите эй, давай повеселимся хорошо хорошо вот тебе и поехали и все и ты снился серьезно так быстро да тихо там, не кричи. Все, проход мы активировали. Есть. Здравствуйте, у меня как бы хп маловато. Вы не могли бы мне так не делать, пожалуйста. Пожалуйста, не делайте так. Пожалуйста. The feedback blue arm чего? Свепа. Да я, я знаю, как менять руки. Вы чего? А, это чтобы мне, типа, отбивать пули? Давай попробуем. Ну вот, отбиваются пули. Но я предпочитаю действовать вот так. Тихо, тихо, тихо, тихо, горячий парень, горячий парень, успокойся, не надо так э, горячиться Это да, это да, ловите пацаны О, да, опа, пацаны, пацаны, пацаны, пацаны, ловите Вот это оно мощно жарит, конечно Опа, секретка по-любому, смотри, секретка по-любому Кто у нас тут, где, что а, тихо. Пацаны, кого-то забрали, кого-то забрали в армию служить. Ну, бывает такое. Все, проход от... Откры... А, это конец уровня. Окей. Окей, погнали, все. Изи. У меня, кстати, 2 миллиона 500 тысяч рублей. Откуда, не знаю, не спрашивайте. У меня есть зеленый, а есть красный. Это что такое? А это зачем? А, смотри, это видишь того чувака. Головешки. Да, это штука того пацана. Хорошо. Окей, пацаны, а нападать на меня кто-то будет? Ага, ну конечно. Кто бы сомневался? Кто бы, мать, его сомневался, что на меня не будут нападать чувачки. Пацаны. Опа, дрова вращаюсь. Пацаны. Бум! Вот это хороший взрыв. Смотри, смотри, смотри, смотри. Сейчас я покажу. Пу! Еееее. Она просто сшибает всех. Э, пацаны, а вы как бы под водой, под водой. Кто ожидал, что вы, пацаны, под водой-то можете ходить нормально, адекватно совершать действия вообще? Вы вообще адекватные под водой вообще охотиться? Красный есть. Красный привет. Пошли. Пошли. Я запутался немного в этих локациях. Они какие-то сложные. А, кто? Опа, здорово, здорово. Я с тобой в Кибергриде видался. Я знаю, ты такой еще мразота. На. Хорошо. На тебе. Приятно тебе. Приятно тебе. Приятно тебе. Подожди, не спеши, не спеши, не спеши, не спеши. На тебя. Ладно, я тебя так достреляю. На. Да, тихо. Босс будет или что? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, Только не эта хрень. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Бум, вот это хорошо. ай, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, тебе. нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, бум нет, нет, нет, Приятно тебе вот И мне так было неприятно. Вот и все. Все дали. Ну, C еще лучше, чем А и Б. А как бы своими руками добрался бы тоже. Ну, ладно. Last Climax Course of the Course King. I don't know португальский. Слишком сложный язык немножко не понимает. Но, в принципе, понял немножко так со самосновой. Реально может в хоррор пойти. Тут... Секретная стена А, я ее просто не заметил, да Секретная стена, да, конечно Сейчас как выскочит скример какой-нибудь Хотя эта игра не про то, ну ладно Поехали Не едет И чего я сейчас отбиваться буду от врагов или чего А, тихо, что, что, Тихо Поехали, дубина Ага, босс Какой-нибудь босс, по-любому Или нет, или чего? А! А, я, сда... я же говорил, что ты придешь. Давай, хорошо. Хорошо. Вот тебе, окей. Хорошо, у меня есть кое-что и помощнее. Хорошо. Это изи атаки. Ты чё? Ой. Вот это хорошо. Сломался? Нет, не сломался. Вот так и убыстрились! Убыстрились! Ускорились! Пофиг! Приятное ощущение, скажи. Вот, вот тут вообще хорошо так, удобненько. Я не считаю это каким-то багом или я просто отошел подальше и все и все нормально. А че мне сидеть там? Серьезно получать дома хоба хорош. Да ты че? Вот это нормальный способ. Вот это легальный способ. На, хорошо. Давай внизу попробуем. Окей. Раз он не хочет залазить, хорошо. Ай, ну вот, вот опять пошло. Хорошо. Ладно, сейчас с вот этой пушечки тебя. Ай, все, серьезно, победил. Тачка, а тачка ты остановилась, подождать меня, какая ты культурная и воспитанная, очень хорошая тачка, лучше, чем некоторые люди. Хоба. Чё началось? Ну, двери открылись. Ёпта, что произошло? Э, привет, э, привет, босс. А я как бы видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по ультракилу. Давай. Удачи.